Всем привет! На связи Кузнецов Никита. Вы смотрите канал Настольный Теннис для Всех. В этом видео я хотел бы рассказать вам о таком упражнении, как топ спин справа с трех точек. Наверное, вы все знаете, что залогом надежной и мощной игры в настольном теннисе служит, конечно же, передвижение ног. И несмотря на то, что любители не всегда хотят выполнять эти упражнения, а больше делают акцент на инвентаре на накладках на досках но без перемещения никуда не деться в интернете наткнулся на видео одного из топовых теннисистов китайской сборной и также заметил что он выполняет это упражнение итак друзья вы можете посмотреть на схему. На схеме я изобразил стол. Вот ваш оппонент находится в правом углу. И подчередно вам подставляет первый вправо, второй центр и третий влево. И со всех трех точек вы делаете топ спин справа. Для того, чтобы ваши ноги работали эффективно. И такой момент еще. После того, как вы делаете третий ход из левого угла, то вы перемещаетесь не вправо, а в середину. Потому что на первоначальном этапе вам будет а, тяжело сразу перемещаться в правый угол. И поэтому для облегчения задания вы делаете а, после левого в центр ход и опять перемещаетесь вправо. То есть а, опять потом право, центр лево. И после того, как вы уже почувствуете, что... Выполняете данное задание на хорошей скорости То вы можете его усложнить И после того как вы делаете Топ спин с левого угла Вы можете Сразу передвигаться вправо И также Это задание все можно делать например, Не в правый угол а в левый Также вы делаете справа топ спин По прямой влево Из центра влево И из левого угла тоже вы играете по диагонали В левый угол также вы, наверное, сейчас можете сказать, что вот, топс, его очень трудно делать неподготовленным человеку, тем более из трех точек сразу, да, но здесь акцент идет не именно на топ спин, а на перемещение ногами. И это упражнение вы можете выполнять просто не мощными топсами, а какими-то контрударами, либо накатами, но в быстром темпе, чтобы ваши ноги передвигались. И в конце хотел бы дать вам несколько советов, как это упражнение правильно выполнять, чтобы у вас были более высокие результаты. Рекомендую первое, выполнять это упражнение с большим количеством мечей, хотя бы там, чтобы их было у вас там 7-10 штук. Это увеличит интенсивность тренировки, плюс увеличит нагрузку на ноги. Это первый момент. Второй момент. Вы это упражнение можете выполнять, находясь от стола на разном расстоянии. То есть, вы можете выполнять это со стола, либо находясь в средней зоне, либо находясь в дальней зоне. Это тоже позволит вам лучше чувствовать мяч, и ваши ноги будут лучше работать. Итак, друзья, наконец-то запустился сайт tennisnik.ru. Он будет в... Под этим видео его название я оставлю. Заходите, смотрите, кто находится в Москве. Давайте тренироваться вместе. Уже сентябрь на носу. Скоро стартует много турниров и всевозможных соревнований. Надеюсь, это видео будет для вас полезным. Если оно оказалось таковым, ставим лайки и не забываем подписываться на мой канал. Всем пока. На связи был Кузнецов Никита.